Привет, пассата. Перед вами стоит посад B391 -го года выпуска. И естественно, мы опять в нем нашли скрытые функции, которые мы об этом вам расскажем. Конечно же, покажем. В нашем Passatте есть скрытая функция завести автомобиль без ключа, одной единственной кнопкой, но ну, естественно ей же и залушить вот наш ключ. А вот и наша скрытая кнопочка, которая находится под спидометром. Нужно сделать так, провернуть ключ зажигания, включить, то есть, чтобы загорелись все лампочки. И два раза нам нужно нажать на эту кнопочку. Раз. И два. Наш автомобиль завелся. Смотрим, что наши все светодиодные лампочки потухли. Автомобиль наш работает, все окей. Но нам его нужно, естественно, как-то заглушить. И нам просто надо на эту кнопочку одну нажать для того, чтобы заглушить. Вот нажимаем. Один раз. Нажали и все, наш автомобиль заглох. Все, видно, да? Ключи на месте, никто их не трогает. Ищите данную функцию в своем автомобиле. Возможно, она у вас тоже есть.